Сейчас покажу как привязываю я тут лидер. То есть я беру леску монофильную 0,4. Отмеряю 12 метров. У меня стол 50 сантиметров. Вот 24. Таких надо отмерить. Раз. 2. 24. все полметра беру бам на узелки на хлоп отрезали берем кормолек надеваем на леску Но не до конца то есть петлю эту оставляю эту металлическую я откусываю снимаю теперь что делаю я вот эту вот травмированную леску убираю отсюда сильно оставил. То есть я вот основ, основную леску подтягиваю. Эту туда. <реклама> Чтобы убрать травмированное. Ну, в принципе, я думаю, всем понятно. Эту суда. То есть протягиваю основную не травмированную леску. Сразу, когда пружинка тянешь, она травмируется. пружинка все-таки металл И металл она однозначно травмируется то есть вот протянули остается вот вот она травма это осталась вот где протянулись остается вот такая вот петелечка небольшая теперь чем мы в эту петельку вставляем основную плетеную леску. РС. И обматываем. Да, кстати, забыл сказать. Тормозка можно два ставить. То есть один, если надо менять глубину на меньшую. Один будет у нас на узле, а второй будет изменение глубины. Ну я не ставлю второй. То есть вот раз, ставили да, леску. Обматываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, семь делаем. Семь. И вот этот кончик вставляем опять в петельку. Опа. Хлоп. Понятно, да? Слюнем обязательно это дело и подтягиваем. Подтянули хорошо. Теперь что? Ну, сами знаете, да, что плетеная леска не расплеталась ее надо подплавлять то есть вот плетеную лесочку эту подплавили и теперь что нам осталось осталось сдвинуть тормозок на узелок И все, Эту леску обрезаем Практически под ноль Чтобы она не цеплялась Потому что вот Этой стороной же бьется Об кольца все. Теперь осталось намотать на удочку И одеть поплавок Придерживаю рукой Наматываю Одеваем поплавок Вот таким поплавком я пользуюсь Номер 18 Черным кверху То есть бочоночком вниз Тут у меня вклеены бусинки Сразу уже бусинки Не надо дополнительно вклеивать на леску одевать вклеивать говорю то есть они у меня прямо поплавок сразу вклеена продеваем поплавок одеваем еще один тормозок дабы не разбивать нижний узел ну хотя это вот нужен он не нужен никто не, не знает на ну, я делаю тут уже как обычный тормозок одеваем. И привязываю карабинчик, на который будем цеплять настрой. Хлоп. Узелок простой. И в петлю продеваем Все, весь наш карабинчик оттягиваем не забываем слинить. ну может мочить кому неудобно допустим послюить все оставляем тут миллиметров 5 и сдвигаем тормозок все Вот такая вот ситуация система получается. Ну и также домашнюю заготовку шок лидера делаем. То есть чтобы на рыбалке потом время не терять. Одеваем тормозок на леску. Помните, да? Как это делается? Откусываем проволоку. Травмированную часть. Убираем. часть передвинули этот конечек подтянули оставляем вот такую петелечку ну, оставили кусок такой чтобы тянуть ясно да? отмеряем 12 метров Отмерили. Коробочка у меня такая вот. Из-под Шимановской тоже лески зимней. Все. Тут у меня уже один шок лидер на намотан. Вставляем. Со стороны петельки лучше не, не трогать. Все, и поехали наматываем аккуратно намотали и чтобы она не распуталась вот этой частью которая у нас обрежется вот сюда вставили бам все хлопаю в коробочку аккуратно и на рыбалке он...